English, essay, экспресс, супер, современный, эффективный курс. Хочу все знать. Добрый день, меня зовут Пит Гробатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Тема сегодняшнего занятия – это отработка тестов уроков с 1 по 20, тест номер 3. В этом тесте, дорогие друзья, вам необходимо из 4 ответов выбрать один и только один правильный. В конце урока вы увидите ответы на все вопросы, с ними можете все и сопоставить. Видео можете в любой точке остановить и с ним работать в любом формате, как вам необходимо и как вам... На этом, дорогие друзья, наш тестовый урок завершен. Я вам желаю удачи. Я вам желаю успехов. С вами был канал The English. И я, Пит Горбатюк. На этом мы заканчиваем. Кликайте на мой канал. Подписывайтесь. Делайте отзывы. Всего вам доброго. So long. Пока.